В линейке продукции в «Супротек» есть продукты для обработки узлов и агрегатов трансмиссии, такие как МКПП, редуктор, автоматы, вариаторы. Также есть продукт для обработки гидроусилителей руля и топливных насосов высокого давления. Для обработки механических коробок, механи... любых механических коробок переключения передач, сюда же идут роботы. Потому что роботы это, в принципе, механическая коробка, на которую повесили два пакета сцепления, двойное сцепление повесили. И поставили блок мехатрон, который переключает за рычаг переключения, щелкает передачи. Поэтому туда заливается обыкновенное трансмиссионное масло. Это, в принципе, прекрасно обрабатывается стыки со стороны КПП. Рассчитан он до трех с половиной литров заправочной емкости. Да, это практически все коробки, потому что больше всего масла в передних приводных, в них же вместе с коробкой и дифференциал идет. Поэтому там гораздо больше масла, но они все укладываются до трех с половиной литров. Вот, остальные коробки поменьше. Полный привод и задние приводные там вообще полтора литра масла. Обработка производится в один этап раз залили и забыли. Все. Залили и катаетесь до следующей замены. Все спрашивают, что делать дальше? Дальше при очередной штатной смене масла в коробке просто залейте баночку. В механических коробках это там от 80 до 120 тысяч пробега, поэтому здесь проблем с этим не будет защищается зубчатые зацепления это первое уходит виск писк коробки вибрация коробки уходит потому что восстанавливаются опорные подшипники коробка начинает мягче переключаться это чувствуется на рычаге без проблем на рычаге переключения улучшается накат автомобиля это опять же идет плюс к расходу топлива расход топлива снижается вот. и вообще комфорт движения вам самим приятнее ехать в салоне для обработки редукторов, любых редукторов, бортовых, повышенного трения, так называемых LCD, самоблоков, у нас есть трибосостав-редуктор. Он рассчитан до 2,2 литра заправочной емкости. Обработка также в один этап, раз залили и забыли. Многие задают вопрос. А я могу вместо редуктора залить МКПП? Можете. В принципе, состав один и тот же. Он делался для того, чтобы э, покупатель не задавался вопросом, что ему лить в редуктор, а что ему лить в механическую коробку. Мы устали отвечать на этот вопрос. Поэтому для редукторов у нас есть редуктор, для МКПП у нас есть МКПП. Если у вас механическая коробка 1,5 литра масла, вы можете смело ее обработать редуктором. Если у вас редуктор 3,5 литра масла, Бывает такое самоблоки, особенно которые мостовые джипы. Там бывает 3,5 литра масла. Вы смело можете обработать составом МКПП. Это все понятно. Для обработки автоматических коробок и вариаторов у нас есть трибосостав АКПП. Обработка производится также в один этап. Банка рассчитана до 10 литров заправочной емкости. Если коробка больше, просто используем две банки. Это понятно. Что он делает в автоматах? Он убирает рывки пинки автомата, потому что э, рывки пинки появляются, когда падает давление на центральном насосе, который дает рабочее давление в гидротрансформатор и дальше в гидроблок. Когда рабочее давление в гидротрансформаторе падает, коробка начинает переключать передачи на повышенных оборотах, потому что она считывает данные с крутящего момента. Восстанавливается насос. Он начинает давать корректное давление в гидроблок, начинает корректно работать коробка. Плюс обрабатываются опорные подшипники, зубчатые зацепления, чистится золотниковый механизм переключения. Но с ним мы ничего сделать тоже не можем, потому что он либо латунный, либо из композитов. Поэтому его там ничего не восстанавливает, клапана золотникового механизма, но его чистит. С фрикционами мы сделать ничего не можем, потому что ответная часть фрикциона какая-то из них композитная. Это может быть прессованный картон, пластик, ферадо, пробка. Поэтому, если они сгорели, то мы с ними ничего сделать не можем. Для обработки вариаторов также применяется состав АКПП. АКПП, но что он там делает? Он восстанавливает поверхность конусов, по которому бежит ремень. Ну, не ремень, уже металлические цепи идут, да? Вот эти поверхности конусов выравниваются и восстанавливаются, плюс защищаются от износа. Потому что по ним постоянно бегает вот этот металлический ремень. Все задают вопрос справедливый. Но вы же снижаете коэффициент трения, и ремень начнет проскальзывать? Нет. В вариаторном масле ну, специальные добавляются специальные ЦВТ-присадки, которые улучшают сцепление металлического ремня с металлической поверхностью. При условии, что мы выравниваем поверхность конуса, прилегание увеличивается, плюс мы еще лучше удерживаем. Масляный клин с теми самыми ЦВТ-присадками. Еще меньше э, уходит практически совсем проскальзывание ремня по поверхности конуса. Также обрабатываются зубчатые зацепления, опорные подшипники. Плюс, если вариатор разводится гидравликой, восстанавливается гидронасос. Но если он разводится электрикой, тогда уже здесь мы ничего не можем сделать. А то, что если ремень растянулся... Если ремень растянулся и уже довольно-таки плотный гул идет от вариатора, ремень надо менять, потому что это расходная часть, наш состав не может его назад сжать. Это уже так же, как замена ремня ГРМ, да, или сцепление в автомобиле. Для обработки гидроусилителей руля у нас есть трибосостав ГУР. В принципе, там он восстанавливает только сам насос гидроусилителя. С рейкой он ничего не делает, потому что там нету, опять же тех, же, тех нагрузок, которые необходимы для восстановления рулевой рейки. Обработка производится в два этапа. Первый этап заливается в рабочую жидкость. Через 200 километров мы меняем жидкость Почему так рано? Потому что, опять же, он подымет всю грязь с пар, а фильтра нет на трассе гидроусилителя, поэтому вся эта грязь там будет просто плавать. Поэтому пробег короткий, 200 километров. Через 200 километров замена жидкости гидроусилителя. И второй этап мы заливаем в новую жидкость. На этап достаточно половины баночки, потому что средний объем гидроусилителя на легковом автомобиле – это 1,5-1,7 литра масла. Поэтому достаточно для одного этапа половины баночки. Потеря давления на гидроусилителе в 5 кг очень сильно ощущается на руле. Ее прям чувствуется, что руль стал тяжелее. Восстанавливаются характеристики насоса гидроусилителя до номинальных. Соответственно, руль становится легче. Плюс уходит шум. Игул особенно он выносит, это когда в крайние положения выкручивают руль насос начинает продавливать перепускные клапана и появляется неприятный гул это все убирается есть одно но лепестковые гидроусилители просто нету смысла обрабатывать они одноразовые они так и делались одноразовые эти лепестковые гидроусилители насосы гидроусилителя он никакого эффекта от обработки не появляется, не проявляется. Если такой гур лепестковый начал гудеть, то через пару тысяч километров он выйдет из строя. Все равно выйдет из строя. Заливаете вы Супротек, не заливаете. Поэтому туда просто нету смысла лить. Наш состав это выброшенные деньги. Автомашины, значит, весь немецкий автопром после 2002 года. Туда же весь Volkswagen Group со Шкодами и всем остальным комплектуется лепестковыми гидроусилителями. Лендроверы, Рейнджроверы после 2002 года выпуска, тоже все на лепестковых гидроусилителях, туда нет смысла лить. Volvo после 2002 года и uh, Kia и Hyundai после 2015 года выпуска. Это вот как раз недавно мы это выяснили, у них уже начали сыпаться гуры, они к нам приходят, и мы выяснили, что с 2015 года они тоже перешли на лепестковые гуры, их ZF выпускает фирма, туда нет смысла лить. Для обработки топливных насосов высокого давления у нас есть состав ТНВД. Ну, это дизельные двигатели. В основной массе дизельные двигатели, потому что восстанавливает он зеркала плонжерных пар, потому что они притираются Папа, мамой их даже нельзя менять местами. И буквально микронная царапина на зеркале плонжерной пары, она приводит к понижению давления до 5-6 бар. Да? А это очень важно при пуске двигателя. Если недостаточное давление, недостаточно идет распыл солярки на форсунках, дизель плохо запускается. Наш состав восстанавливает эти трущиеся пары. Обработка производится через топливный бак. Заливается он из расчета 1 мл на литр топлива. Если у вас бак 40, 45, 50 литров, 55 литров, то вы заливаете пол баночки, полный бак, прокатываете, потом делаете перерыв. Хотя бы тысячу километров вы катаетесь, не добавляя на состав. И потом, после этого холостого пробега, вы переходите ко второму этапу. Заливаете вторые полбанки, полный бак, прокатываете этого. Этого достаточно, чтобы восстановить зеркалоплонженных пар. Также, если у вас насосы подкачки металлические, он восстановит насосы подкачки. Э -э, вернется рабочее давление. Если у вас бак 90 100-110 литров, то тогда вы просто заливаете банку целиком на полный бак и прокатываете за раз. Эффект, в принципе, одинаковый, в принципе, одинаковый. Но если вы хотите пройти в два этапа, накладно заливать полный бак, или вы его не заливаете, там вам не надо просто, тогда делите банку на две части и прокатываете по 50 литров. Можно обрабатывать и топливные системы бензиновых двигателей. Особенно это касается непосредственного или прямого впрыска. Такие системы, как TSI, TFSI, DJI, TDI, их там сейчас полно набралось. Это вот непосредственный впрыск. Он работает, в принципе, так же, как дизельный. Так же, как дизельный, в принципе, работает ну, почти как CommonRail. Да. Но в большинстве своем бензиновые насосы, бензиновых топливных систем, они пластмассовые. А не пластмассовый, потому что там не нужно такого давления. Там просто нужен именно распыл топлива для лучшего его сгорания. Но не нужен настолько мелкий распыл, как в дизельном двигателе. То есть бензин сам по себе хорошо горит. Солярка не горит, ее нужно распылить, чтобы она взорвалась. Поэтому, если у вас в бензиновом двигателе металлические насосы, вы можете без проблем их обработать. Но если там пластмассовые турбинки стоят, то смысла никакого лить нет.